Привет, геймер! Ты на самом позитивном канале Мастер Джелло. И сегодня я подготовил небольшой обзор на игру Кена. Тебе вещает Владислав, присаживайся поудобнее и будем начинать. Начнем с того, что игру создавала маленькая студия Amber Lab. И это их первая игра. До этого студия занималась только короткометражками. И если учитывать этот нюанс, то можно сказать, что игра вышла великолепной. Но если уже подключить как минимум два фактора, первый из них это то, что игра вышла в 2021 году, а второй то, что игра вышла на новое поколение консолей, то к игре уже есть довольно много вопросов, которые мы обязательно затронем. Хочу начать и светлой стороны игры, а после уже закончить минусами. Первое и самое главное это сюжет. Хоть игра и проходится за 10 часов, ей это не помешало быть интересным. Интересной. И я с удовольствием каждый день заходил в нее, чтобы узнать, что же будет дальше. Нам под управление дали девочку-проводницу духов, которая должна спасти землю и помочь ей очиститься. На пути ей будут попадаться духи, которым она должна помочь. И поверьте, вы каждому духу будете переживать. Геймплей игры подходит для спокойного вечернего прохождения. Расслабляющие саундтреки позволяют полностью погрузиться во вселенную игры и не замечать, как пролетает время. Тебе интересно исследовать все локации, сражаться с мобами и выполнять достижения. Саму игру приятно играть, так как графика приятная глазу, тени, трава, текстура и все очень хорошо проработано. Но вот и настал момент, когда я буду говорить про то, что мне не понравилось в игре. Первое это слабая оптимизация на PlayStation 5 так как когда на экране много эффектов и врагов, то чувствуется, что FPS 60 проседает до 40 и становится уже немного неприятно. Скорее всего это связано из-за того, что я играл в первый же день без патча. Но даже сейчас иногда пролетают проседы, и я надеюсь, что разработчики заметят и используются этот бах боевка в игре с одной стороны очень простая а с другой иногда непредсказуемая. так как в игре не очень много способностей которые эффективно работают против врагов в основном вы будете пользоваться только ударом посохом и луком гранаты вы будете использовать в бою только пару раз чтобы выполнить достижения и с одним боссом чтобы пройти первую стадию почему же непредсказуемое потому что я играю в игру уже не первый час привык как будет действовать враг в той или иной ситуации все равно убивая босса он успевал по мне попасть Читал тайминг и успел отпрыгнуть. Но бывает, что они бьют просто воздухом. И из-за этого в некоторых случаях, когда я почти убивал босса и он воздухом меня убивал, у меня горело и приходилось выходить с игры, чтобы отдохнуть. В игре мало побочных миссий, а те, которые есть, кроме того, что за них ты можешь получить достижения, никак не награждаются. Что же я хочу сказать под конец? Если вы задумаетесь, стоит ли брать игру или же нет, скажу вам прямо. Определенно да, так как игра подойдет как и для маленьких детей, так и для людей постарше. В игре очень интересный сюжет, который перекрывает все минусы игры. А на этом у меня все. Пишите в комментариях, что вы думаете по данной игре. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.